Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Александр Я решил попробовать себя в хайп проектах Решил попробовать с самых низов Дабы показать людям Возможно ли вообще заработать что-то на хайпах Имея в кармане буквально 100 рублей То есть Я зарегистрировался на двух проектах Буквально вчера И посмотрим Сделал две инвестиции На каждом из них по одной 100 рублей на 30% Сроком на 4 дня все же, будем ждать результата с этого хайпа. На данный момент прошел один день, мне на баланс пришло 30 рублей. Пока выводить не пробовал, решил подождать, когда накопится сумма и вывести все разом. На втором хайпе у меня тоже вложено 100 рублей. Только уже на 3 дня и под 43%. То есть, грубо говоря, сумма будет примерно такая же на выходе, но здесь чуть побыстрее это произойдет. Слушай, будем ждать. До скорой встречи.